Блин! Вер! Вер! Что? Есть какая-нибудь булавка или иголка? На пол, коричневая коробочка, коробочка, коричневая... Как коричневые? Тут все коричневые! За двор нельзя. Давай, пошли. Зверь. И че, стакан газировки? Сто тысяч стаканов. Это как? На третье парков есть автомат неразменный. Сироп наливают и трошку назад отдают. Брешешь. В зуб даю. ому залезть не слабо здесь скелетов нету брат ты не был там никакого скелета было было пошли на помойку Ашки! Здорово, Ашки! Эй, Вадик, бэшки пришли. Валите с нашей помойки. Мы приемник нашли. Сейчас курочить будет. Помощники. А вы-то сами кто? А мы не помощники. Пошли на гаражи. Пошли. Помощники. обязательным. Ага, ты даже если скульптура что я больше тебя подтягиваюсь. А я все расскажу. Верка, блин, и проблем скажу. <шас> Тут заминировано, вообще не супер! Клево, клево, квин. Дипёрпл – не клёво. Если в больше раз я покинуть, значит деперку. Если нет, значит квин. Раз. Два. Пошли на парабины. Да мне скачили с доской. Если с не будет, покачаемся. Пошли. Ботинок, а ты прогуливаешь? Болею, бронхи дали лизнуть. Держи. Давай назад, хватит, заболеешь. Да ты мне вот здесь сам себе купи. Хватит. Автомат открыли, пойдешь. Нет, я полеглику на прогревание. Никогда пока. Немножко слабо. А раскачаешь? Деточки, платим три копеечки за билетики? Передаем за билетики. Как будто не надо. Так, что за безобразие? А ну, сейчас мой сажу. Бежим, Ромаш, остановка. Так, ну, не крутится руль. он! Крути вправо руль! Но все равно не крутится! Света, добей на газ! Давай! Почему на машинках одни тетки и девчонки, а? Все равно водить не умеют! Эх, всегда так! Позалезают на машинке еле едут! Только друг другу мешаются! Эх, я бы им показал, как водить! Ладно, Ромка, пошли, все равно денег нету! пошли Дай Бросай в эту, он неразменный! Да куда это бросаешь? Это не тот! Что, Что вы долбите? Поломаете? Ну же поломатый. ломатый! Мы бросили, он нам ничего не налил. Дяденька, пожалуйста, досаде да нам! Мы пить хотим. Пить. Яденька, сколько у него денег лежало? Мулио, держи. Я больше не могу. Давай еще по стакану, погнали. Я знаю дешенки. Дай мне, пожалуйста, три копейки на время. Держи. Завтра вернешь. Ладно. Да, нашел. <свист> <свист> ага. Завтра.